Меня зовут марат это компания фундамент спб в этом видео мы ответим на самый популярный вопрос этого месяца можно ли бетонировать зимой конечно же в нашей компании мы продолжаем продолжаем работать зимой заливаем бетон бетонируем различные конструкции понятно что в зимний период необходимо проводить дополнительные мероприятия для того чтобы бетон в нормальных условиях набирал прочность. И в этом видео мы будем рассказывать о том, какими технологиями мы пользуемся, на что стоит обращать особое внимание при бетонировании, какие есть риски, когда вы бетон промораживаете, как их избежать и сколько стоит прогрев на объектах загородного строительства. Итак, сейчас мы находимся в коттеджном поселке Репина. На этом объекте мы возводим двухэтажный дом из монолитного железобетона. Сейчас мы уже приступили к этапу бетонирования плиты перекрытия. Сам бетон состоит из разных составляющих. В нем есть песок, щебень, цемент, есть пластификаторы, есть вода. Как мы все знаем, что вода при температуре ниже нуля начинает кристаллизоваться, а сам бетон вот из этой жидкой консистенции, которая приезжает на объект в процессе набора прочности, твердеет и превращается в камень. И процесс как раз перехода бетона из жидкого состояния в твердое называется процесс гидратации. Это когда цемент э, взаимодействует с водой и в результате этого образуется цементный камень. Соответственно, э, в чем риск зимнего бетонирования? В том, что вода в бетоне может замерзнуть, кристаллизоваться и сам процесс гидратации произойдет не полностью. И вследствие этого бетон потеряет свою прочность и перестанет набирать и нести нагрузки, которые он должен нести по проекту. И э, именно в зимний период или в период, когда на улице отрицательные температуры, важно обеспечить э, нормальные условия твердения бетона. И, и для этого применяются различные мероприятия. Для этого есть несколько м, ключевых моментов, которые необходимо соблюдать. Первое – это применять бетон с противоморозными добавками. Второе – это осуществлять прогрев бетон по технологиям, которые ну, вам под силу. В нашей компании мы применяем две основные технологии. Это технология электропрогрева и технология с помощью теплика и пушек. И третий момент, это своевременно производить демонтаж опалубки после того, как бетон уже наберет оптимальную прочность для снятия опалубки по поводу приемки бетона и противоморозных добавок. Бетон на объект приезжает в миксерах, пока он едет, едет, конечно же, по улице, на улице достаточно холодная погода, допустим, сейчас на улице минус 5, далее, после того, как он приезжает на объект, он сливается в насос, насос через шланги подает бетон в конструкцию, конструкция укладывается в холодную опалубку, на холодную арматуру, выравнивается и как раз в процессе, во время протекания этого процесса доставки бетона именно с момента погрузки на, завода, на заводе до момента разгрузки в опалубку для того, чтобы бетон не замерз в этот период и применяются противоморозные добавки. Они позволяют довести на объект бетон в нормальном рабочем состоянии и уложить его в опалубку. Далее уже после того, как бетон уложен в опалубку противоморозная добавка по сути никакой роли не играет, потому что э, противоморозная добавка понижает э, температуру замерзания воды в бетоне, но никак она не э, способствует именно набору прочности бетона. Это не надо путать, поэтому если вы заливаетесь э, при погоде ниже ноля, э, противоморозная добавка Противоморозную добавку применять, конечно, надо, но ограничиваться именно только ей не стоит, потому что это в перспективе никакого положительного результата вам не даст. Опять же, при поставке бетона на объект, если на улице холодно, в зависимости от погодных условий, применяются различные противоморозные добавки. Противоморозная добавка может быть до минус 5, до минус 10, до минус 15 градусов, в зависимости от этого показателя добавляется различный объем противороздобавки в бетон, это, соответственно, отражается на стоимости бетона. Ну, одна градация там, в 5 градусов сейчас на рынке Санкт-Петербурга стоит примерно 150 рублей на куб, это удорожание бетона при поставке. И при каждых последующих понижениях температуры бетона цена будет как раз на эту стоимость расти. И вторым фактором является именно температура бетона, которая приезжает на объект. ПСП, э, эта температура должна соответствовать не ниже плюс 5 градусов э, при разгрузке на объекте. Для этого применяются различного рода термометры. Вот такой термометр можно купить в магазине, стоит он порядка 500 рублей. Соответственно, щуп опускается просто в бетон, она набирает температуру и можно посмотреть какую все-таки температуру сейчас бетон приехал на объект и можно ли его принимать. Вот сейчас мы замеряли, ребята приводят бетон. Температура составляет порядка 8 градусов, что в принципе удовлетворяет требованиям СП. В целом период зимнего бетонирования рассчитывается тогда, когда на улице средняя суточная температура составляет ниже плюс 5 градусов или ниже нуля в пиковые моменты. То есть если у вас на улице ночью там минус один, минус два, днем плюс один, плюс пять, то уже начинается этап зимнего бетонирования, и надо э, проводить различные мероприятия, для того, чтобы бетон набирал проще. После того, как вы приняли бетон на объекте, проконтролировали, есть ли ПМД в бетоне, проконтролировали температуру э, входящего бетона на объект, можно заниматься выбором технологии прогрева. Но это, конечно, делать заранее, но вот, уже находясь на объекте, можно понимать, какую технологию выбрать. В нашей компании мы используем две основных технологии. Первая – это метод электропрогрева. Он разделяется тоже на три подэтапа. Первый тип – это самый простой, который – это прогрев саморегулирующими проводами. Такими проводами можно прогреть небольшой объем бетона, это провода, которые можно купить в магазине, приехать на стройку, воткнуть там в удлинитель, и он будет греться. Но там, э, так как он потребляет достаточно большой объем энергии, а на загородных участках зачастую максимум 15 киловатт подается, и можно прогреть небольшую конструкцию, поэтому таким методом можно прогревать какую перемычку небольшую или небольшую там ленточку. Но это прям маленький объем, там куб-2 максимум такой по такой технологии можно прогреть, но, опять же, если на улице ниже 0 температуры. А вторая технология, более профессиональная и более, так сказать, надежная, это технология при помощи намотки проводов ПНСВ именно на арматуру и подключения через понижающие, повышающие трансформаторы и подключение уже к генератору или к местной сети электроснабжения. На загородном свете, повторюсь, мощностей больших по электричеству нету зачастую если вы строитесь где-то в промышленном парке или в городе там скорее всего можно найти мощность там в 1000 киловатт или 500 киловатт то за городом строительстве там найти даже 100 киловатт это практически нереально поэтому конечно же это достаточно затратный способ бетонирования но он достаточно эффективный. В чем заключается смысл этой технологии на арматуру наматываются провода со сверженными железа а одинаково длины петлями ну по сути как электрический теплый пол ним подключаются подводящие провода эти подводящие провода подключаются к э, трансформаторам на которые уже подается электричество и за счет того что вольтаж в проводах повышается провода нагреваются это как метод кипятильника эти провода нагреваются уже разогревают бетон, который залив в конструкции и посредством постепенного прогрева бетон не охлаждается и набирает свою прочность гораздо быстрее, чем он бы э, в естественном состоянии бы набирался. А провода из алюминия, у них низкое сопротивление, поэтому он не нагревается и сверху уже в зоне э, контакта с бетоном. Они подключаются как раз к железным проводам, которые за счет протекания по ним электричества э, нагреваются и дают свое тепло. Минусом данной технологии именно в загородном строительстве является высокая затратность, потому что для того, чтобы запустить эту систему вот на этом объекте, объем бетона у нас вроде 118 кубов, требуется три таких станции, это минимум, это 3 по 80 кВт, это 240 кВт мощности надо на этом объекте создать для того, чтобы прогреть, ну, а так как мощности здесь нет, для этого применяются различного рода дизель-генераторы, которые могут в моменте подать эту мощность, но для того, чтобы они работали, требуется достаточно большой запас топлива, чтобы это все дело работало. На этом объекте мы планируем греть бетон порядка двух суток. Для этого мы завезли два куба топлива, то есть это 2000 литров топлива будет сейчас постепенно уходить в генераторы, которые вот у нас тоже на объекте стоят, и будут тем самым подавать энергию в трансформаторы, которые будут греть конструкцию. Значит, в целом затратность достаточно высокая, но результативность тоже высокая. Допустим, на этой конструкции мы планируем за первые сутки набрать примерно 35% от проектной прочности на вторые сутки, где-то 60% проектной прочности мы наберем. И далее он еще постоит, немного доберет, и мы быстро сможем демонтировать опалку с этого объекта и Посредством этого создать небольшую экономию на аренде, конечно, опалубки, но тем не менее, в моменте, конечно, затраты существенные. Ну, так что, посчитать эти затраты, ну, даже посчитать, сколько стоит 2000 литров дизельного топлива, это уже 100 тысяч рублей. Ну, плюс все это что оборудование в сделано, это примерно можно умножить еще в 2,5 раза, вот такие затраты примерно выливаются для того, чтобы бетонировать зимой. Конечно же, это... Затраты существенные, для нас это тоже существенные затраты, но, тем не менее, если вы хотите залить в зиму, потому что в зиму строить все равно в целом дешевле, так как и материал, и э, цены у вас остаются по предыдущему году, где-то может и оптимально заливать в зиму, при, применяя такой прогрев, ничем не рискуя. Есть третья технология электропрогрева, это электродный метод прогрева. Это когда э, уже в залитый бетон втыкается два электрода из арматуры, на один и на другой, ну, на, на концы подается электричество, и посредством протекания э, через воду, которая находится в бетоне, э, электричество, она, за счет ее сопротивления, сама вода в бетоне нагревается, и, э, ну, бетон тем самым становится достаточно теплым, и бетон быстро набирает прочность в таких условиях. Такие технологии зачастую применяются на промышленных или на больших гражданских объектах потому что это позволяет очень быстро бетону набрать прочность то есть там за 18 часов примерно эксплуатации набирается порядка 60 процентов прочности что на большой стройке очень полезно Но минусом данной технологии является высокая пусковая мощность то есть там на таком объеме примерно ну, в целом, на плитах, какие конструкции применять, нецелесообразно, это практически невозможно, потому что электрод на плиту его там никак не положить, здесь именно провода оптимальные. Вот, но ну, где льются стены, там возможно такое применение. Но для того, чтобы эта система работала, повторюсь, необходима высокая пусковая мощность, и для того, чтобы здесь даже в загородке запустить эту историю, это надо там 2-3 генератора, прям очень много топлива, чтобы это заработало, поэтому не совсем это оптимально. И лучше такими технологиями не пользоваться. Итак, сейчас мы находимся в Кера, на этом объекте мы планируем использовать прогрев по другой технологии, нежели электропрогрев. Здесь будет применяться прогрев при помощи тепловых пушек, то есть после приема бетона мы накрываем всю конструкцию тентами из терпаулина. Терпаулина такой плотный материал, сейчас попозже пройдемся покажу, что это такое. Вовнутрь ставятся дизельные пушки, которые создают как раз тепло внутри и позволяют воздуху внутри этого тента не опускаться ниже нуля в среднем температура в этом тенте поддерживается примерно 15-20 градусов Цельсия в период его в период набора твердений и набора прочности бетона данная технология оптимальна для небольших конструкций для конструкции допустим фундаментных плит или которые находятся на земле где можно сделать тент для устройства стеновых конструкций опять же которые заглублены когда можно сделать тент здесь допустим можно увидеть что конструкция заглублена поэтому мы частично тепляк накинем сразу на откос земляной и натянем поверху, что ну то есть земля снаружи будет являться как раз ограждающей конструкцией. Для, от потери холода если же просто вы заливаете стены или перекрытие, там уже тент надо строить большой, это достаточно затратно и по ну, экономически не совсем целесообразно в данном случае э, такое решение принято, потому что как раз конструкция заглублена в землю также пушки с тентами решение, повторюсь, хорошее для устройства именно фундаментов на земле, которые можно сколотить небольшую стропильную систему или просто наложить лаги, на них уже натягивается тен, ставятся пушки. Подбор пушек делается исходя из температуры наружного воздуха и из объема конструкции, которую необходимо прогревать. В процессе прогрева необходимо контролировать температуру наружного воздуха, которая находится вокруг этой конструкции и греть порядка ну вот на данном объекте мы планируем осуществлять прогрев порядка двух суток что уже позволит набрать конструкции примерно 20-30 ну примерно 30 процентов от а, проектной прочности по бетону в целом а, как отслеживать температуру в конструкции вот допустим если вы заливаете без тепляка, вот где мы были на объекте в Репино, там ставится специальная, оставляется специальная трубка, в которую опускается щуп. И при помощи термометра можно посмотреть, какая температура сейчас у этой конструкции и ну, то есть сделать вывод, замерзает она или нет. В такой конструкции необходимо мерить именно температуру воздуха, которая находится вокруг бетона и тоже анализировать если воздух находится выше там плюс 5 плюс 10 значит условия твердения соблюдается и можно в таком режиме продолжать осуществлять прогрев в целом при зимнем бетонировании важно понимать что бетон можно, может замерзнуть, но он может замерзнуть только после набора критической прочности по бетону. Вот мы прогреваем бетон до момента набора его прочности порядка 30%. Набор прочности можно проверить по графику набора прочности, либо можно на месте уже при помощи склерометров оценить насколько, ну как происходит, протекает динамика набора прочности бетона. После того, как бетон уже набирает 30% можно бетон оставлять уже без прогрева набор прочности начинает происходить самостоятельно у него но пока на улице холодно, он будет протекать медленнее ну, когда уже начнет воздух прогреваться когда уже начнет теплеть на улице бетон э, динамика ускорится и он доберет свои проектные значения чуть позже если же бетон заморозить до момента набора э, им критической прочности он далее набор будет сильно меньше чем должен быть по паспорту, потому что уже сам вот этот процесс гидратации изначально будет неправильно пройден, будет где-то кристаллизация воды, и в дальнейшем именно прочность будет гораздо ниже, чем она должна быть по паспорту и, соответственно, по расчету э, в данной конструкции. Итак, для прогрева мы применяем вот такие дизельные пушки, называется дизельный теп теплогенератор. Выходная мощность у него достаточно высокая здесь происходит прямое горение топлива и топливо и уже прогрев но прогретый воздух выходит наружу они м -м, в сутки точнее в час съедает примерно 3 литра топлива то есть в сутки примерно 70 литров такая пушка съедает топлива ну выдает достаточно хорошую мощность по теплу, мы экспериментировали с разными вариантами пушек, применяли газовые пушки, электрические пушки, но вот, э, производительность таких пушек самая высокая, она может чуть-чуть затратнее, чем, конечно, газовые, но эффективность здесь гораздо выше. Стоимость устройства такого прогрева, ну, 70 литров в сутки она съедает топливо, то есть это примерно 3 500 топлива, э, ну, плюс амортизации и прочие затраты но это существенно дешевле, чем электропрогрев. Значит, что такое терпаулиновый тент? Это вот такой материал плотность 180 грамм на метр квадратный он двухслойный, соответственно есть наружный слой и внутренний он достаточно герметичный вот этот тент размером 20 на 20 метров то есть он практически накроет все пятно, надо будет где-то по углам еще добавить, но в целом так как конструкция одна общая получается прочная конструкция достаточно герметичная и все тепло которое будет генерироваться пушками оно сохранится внутри и позволит нормально бетону пройти первичный набор прочности в целом это все что я хотела рассказать о прогреве бетона также бывает метод термоса это когда бетон одевается полностью утеплитель за счет химической реакции которая происходит в, бетону. в бетоне он сам себя прогревает и набирает прочность бывают еще методы прогрева инфракрасными лампами но это больше для небольших объемов бетонирования подходит все таки когда мы заливаем там 100 кубов и больше да даже когда мы заливаем 30 кубов и больше это уже конечно существенный объем и без принудительного какого-то прогрева мы обойтись не можем. По итогу видео хочу сказать, что зимнее бетонирование, в этом нет ничего страшного, можно делать. Главное правильно подходить именно к процессу прогрева и уходу за бетоном. Бетон никак от этого не страдает. И зимой стройка не заканчивается, поэтому те, кто хочет построить фундамент зимой для того, чтобы построить дом летом, Применяйте наши решения, хотите пишите, хотите звоните, всем все расскажем и покажем. С вами был Марат, фундамент СПБ, до свидания.